дадим благодарность риэлтору Иванову Дмитрию. Очень грамотный специалист, помог оформить ипотеку, подобрали жилье совместно с ним, консультировал по любым вопросам, поэтому очень ценно иметь такого ряда специалиста, который вовремя скажет, где что необходимо правильно сделать. Потому что на протяжении сделки возникал ряд моментов, где необходима была точная, грамотная консультация. Поэтому хочу сказать еще раз спасибо Дмитрию. Те, кто обратятся, точно не пожалеют работать с таким специалистом, как Дмитрий.